на мази, Биткоин — это деньги? <связано> Артур, это ты виноват. И да, и нет. Это валюта, которая очень... Она, она нестабильнее, чем любая другая валюта. Биткоин первый стоил 16 центов, потом он стоил 800 долларов, а теперь он стоит 250 долларов. Это самая нестабильная валюта в мире. И, если брать его в плане коммерции, то биткоин признан, да, есть платежные системы, которые ведут расчеты по биткоину. По другим криптовалютам, например, в Российской Федерации запрещено оборот биткоинов, он уголовно наказуем, но а при этом российские власти создают свой биткоин. То есть типа биткоин не можно делать, но можно. Вот таким вот в принципе, можно сказать, что да. Просто он еще не влился в обыденную жизнь. Выйдите на улицу, спросите 10 человек, что такое биткоин. Найдете ли вы одного, кто вам скажет, и даст ответ на этот вопрос. Я вас поздравляю. А что посоветуете почитать о твоих денег Мазараки, философия денег. И что Курс экономики. Что, какая валюта самая стабильная? Самая стабильная до недавних пор был швейцарский франк. А сейчас? Сейчас? Тяжело сказать. Сейчас кризис. Сейчас практически ни одна валюта не может стабильной. А есть ли какая-то валюта, которая не дешевее, это заражает подвергана инфляции Любые деньги подвержены инфляции. Это зависит от интервенции, от того, что предпринимает центральный банк. Из-за центрального банка валюта может не дешеветь, например, как в Евросоюзе сейчас. Потому что евро... Центральный банк Европейского Союза выкупает государственные облигации, тем самым пытаясь удерживать курс евро. А вот такие ситуации, как с Грецией, Евро, Ютуб вниз. Яркий пример, китайский юань, китайский центробанк очень стремительно движется к тому, чтобы сделать юань резервной валютой. Но уже, еще... уже Но, Он да. еще не признан официально. Они стремятся только. Нет, Нет. уже вроде сделали. Да, там, а... Да, а, да, скажите. А деятельность центральных банков а от как-то отличается? Мне, к счастью, это лицензия. Хорошо, ловко. Следующий вопрос. Спросил золото. Современная ценность золота, кроме редкости его добычи и важности в плане, ну, использования в технике, какая есть? золото? <смех> золото сейчас очень подвержена спекуляциям. На самом деле очень, это очень спекулятивный товар. Те же китайцы, они закупают все золото. Я в прошлый раз говорил, китайцы закупают все, и в том, в том числе золото. В августе месяце, утром, в 4 часа утра по вашему времени. В Китае одним там продали 5 тонн золота и обвалили его страны с практически на 200 долларов. Все зависит от э, рыночных отношений, от паритета, от э, баланса. В мире самое, самое важное баланс и э, спекуляция. — А в США до сих пор эти 70%? — Нет. Они уже не говорят. Они закрыли Форт и протокол. Нет, я не покажу. Это моё. Поэтому никто не да знает, насколько... Доллар подкреплен золотом. Вот в чем секрет. <свят> да, <свят> все, спасибо.